Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Калантерная, и мы будем с вами говорить сегодня о том, как выглядеть хорошо. Мы будем говорить сегодня в возрасте о том, что делать для того, чтобы быть привлекательными, красивыми, молодыми. Итак, меня зовут Калантерная Анна, я психолог по образованию своему, и по стилю жизни, и по мышлению, наверное, тоже в том числе. Я занимаюсь психологией очень давно. Я закончила университет, Одесский государственный университет. Я живу в Одессе и закончила Одесский государственный университет в прошлом веке в шестом году. Мне 48 лет. У меня двое детей. Моей дочери 30 лет и моему сыну 8 лет. Вот это то, что, наверное, важно вам сейчас узнать в том марафоне, в котором мы с вами будем общаться, да, потому что речь у нас о возрасте, о том, как сохранять молодость, как сохранять красоту и со стороны психологии я вообще отношусь к тем людям, к тем психологам, которые считают, что все, что происходит в нашей жизни, происходит из вот этого места. То есть, грубо говоря, то, как вы выглядите, что у вас отображается на лице, это исключительно наше внутреннее состояние, наше мышление и вообще нашими жизнями полностью руководят наши установки, наши внутренние убеждения, которые, собственно, и решают то, что с нами будет происходить, как будет складываться наша жизнь. Я думала, что вам рассказывать в этом эфире, с чего все началось, мое отношение к возрасту, к возрастным изменениям. И, конечно же, я вспоминала, какие установки у меня есть по отношению к тому, как женщина может выглядеть в моем возрасте, близко уже, скажем так, 50 годам. Вот. И я об этих вещах расскажу вам. И, естественно, у вас были очень интересные вопросы, которые поступали и на мой аккаунт, и на тот аккаунт, на котором я сейчас вещаю. Я обязательно хочу поговорить о тех вещах, которые и вам интересны. Благодарю. да, Спасибо большое за комплимент. Давайте про установки. В первых словах своего эфира я хочу сказать огромное спасибо своей маме, поблагодарить свою маму за то, что она мне с детства... Ну, она дала мне много полезных вещей, которым, благодаря которым я в своей 48 лет, выгляжу ну, <смех> прилично, скажем так. Значит, Первая установка, которую я слышала с детства «Образ жизни накладывает отпечаток на внешность». Я эту фразу начала понимать, наверное, лет с 25, то есть пока я там была совсем ребенком, пока была молодой, мне это было непонятно, потому что меня окружали мы одноклассники, мы одногруппники, люди, которые там, в принципе, друзья, которые были похожего со мной возраста, там, в 25 лет еще все выглядят довольно хорошо. И ближе к 30 годам я начала замечать, что люди, которые ведут образ жизни, какой попало, грубо говоря, они начали сдавать. Потом я начала обращать внимание на тех людей, которые еще старше, и мне стало видно, что, безусловно, очень многие вещи действительно отражаются на лице. Первое, что это естественно, что человек ест и занимается ли человек спортом. Это первые какие-то изменения, которые откладывают отпечаток на внешность, да? Но более глубокие вещи которые тоже отображаются на лице, это мысли. это мысли, эмоции, эмоциональное состояние. И первое это морщины, которые появляются на лице. это самые распространенные морщина посередине лба, или поперечная морщина, морщины носогубки, я увидела, что морщины, особенно вот, которые появляются здесь, на скобном треугольнике, да, вот в этих вот местах, это вот, когда человек чем-то недоволен, вот он делает такое вот лицо, такое вот, хмурое, да, и здесь появляются такие заломы. Я начала задумываться над этими вещами и обращать внимание, что когда человек, допустим, сердится, и держит это внутри себя, то есть проводит как бы внутренний диалог. Это моментально отражается на его лице. И я начала тогда вот за этими вещами отслеживать. И я поняла, что наши эмоции, наши мысли именно те, которые не проживаются, которые человек пытается в себе заглушить, как говорится, забыть о них, да? Вот находится в таком вот внутреннем, внутренней какой-то борьбе. Вот они и отпечатываются на лице. Вот. Поэтому я топлю за то, чтобы в первую очередь задумываться о том, как вы проживаете эмоции. Как вы относитесь к жизни? Если человек доволен тем, что с ним происходит, у него и черты лица расслаблены, лицо у него расслабленное, и оно излучает внутренний свет. Вот знаете, глаза, когда когда человек глазами улыбается, все равно работают микромышцы лица и в этом так лицо и фиксируется грубо говоря если человек улыбается внутри этот цвет через глаза и через микродвижение лица оно передается и вовне да появляются морщины у меня вот здесь морщины появились вот эти вот которые можно подумать, что это ямочки, но это, к сожалению, не ямочки. В 48 лет уже оно появляется. И вот эти вот морщины, которые называются гусиные лапки, они тоже видны, но ну, а я к ним отношусь, к этому отношусь, знаете, как к украшению лица. Они все-таки, наверное, мне подходят. Подходят к моему выражению лица. Что я делаю для себя такого серьезного? Это вот я поставила брекеты, установила брекеты, я работаю над своим прикусом. Вот, тоже была этому причина, я считаю, что это важно. Поэтому вот такой вот основной посыл, о котором я хотела сказать, это то, что образ жизни накладывает отпечаток на внешность. И еще одному человеку я хочу сказать спасибо. Когда мне было 17 лет, я первый раз вышла замуж, и мой муж как-то вот в разговоре, так вот, он сказал, что знаешь, вот женщины твоего типа, они очень быстро стареют, и ты в 30 лет будешь выглядеть как старуха. Я помню, что меня это очень зацепило, эта фраза. И я тогда сказала внутри себя, я ему ничего не ответила, но я как-то сказала внутри себя, что, а мы посмотрим, как я буду выглядеть в 30 лет. И я думаю, что то, что со мной происходит сейчас, да, это тоже имеет место быть по поводу своих убеждений по поводу вещей травм, психологических травм, они, безусловно, тоже накладывают отпечаток на внешность. И я вот, кстати, совсем недавно там писала о детских травмах, и тут буквально два слова скажу. Не нужно травмы считать плохими вещами. То есть, безусловно, в тот момент я переживала какие-то неприятные эмоции. Мне было больно, скорее всего, но... Эта травма помогла мне в дальнейшем выглядеть хорошо. То есть вот я где-то в глубине души, наверное, хотела доказать ему, что я в, 30 лет... я в 30 лет прекрасно выглядела, а в 48 мне кажется, что я выгляжу еще лучше. У меня грудь выросла <laughs> к этому возрасту. Окей, я сейчас буду отвечать на ваши вопросы. И по ходу ответов на ваши вопросы... Там я еще буду говорить, естественно, буду говорить о психологии. Вот тут вот такое просто как утверждение, но я все равно хочу об этом поговорить. К сожалению, тема возраста очень актуальна. Все время мысли о том, что все возможности упущены, реализация как личная, так и профессиональная невозможна, и от этого очень грустно. Безусловно, чем раньше человек начинает себя реализовывать, тем больше у него шансов добиться... Каких-то успехов в раннем возрасте. Но никогда не поздно начинать реализовывать себя. Никогда не поздно начинать учиться. Я в этом смысле: мне кажется, очень часто я упоминаю о этом проекте, который называется. Господи, как же он называется? «Вылетело из головы возраст счастья, вот, вспомнила. Возраст счастья проект такой он о тех людях, которые после 50 лет начали ну, в корне поменяли свою жизнь. Они начали вести какой-то другой образ жизни, они сменили профессию, они стали успешными, они начали путешествовать, они открыли свои бизнесы и так далее. То есть я считаю, что в любом возрасте можно повернуться к себе лицом. И если вы это осознали, что что-то хотелось бы изменить, не думайте о том, что что-то упущено, а просто думайте о том, что вы можете сделать для себя прямо сейчас. Начинать нужно просто с малого. Так, что тут у вас с комментариями?.. Окей, okay, следующий вопрос. У меня на теле и лице отображаются любые тревоги и перемены. Понимаю, что, как разберусь, в чем внутренняя причина, проходит. Но иногда это долго. В связи с чем вопрос? Стоит ли в такие периоды тратить деньги на косметолога, если эффект неочевидный, пока не уходит внутренняя проблема или сначала работа с внутренним, а потом с внешним?» Классный вопрос! Смотрите, я за то, чтобы заниматься и внешним, и внутренним. Одно другому совершенно не помешает, а точно поможет. Я хожу к косметологу каждую неделю, начиная с 30 лет. То есть, вот как-то так у меня сложилось, что в 30 лет я начала посещать косметолога, и это у меня просто вот в графике моей жизни уход за собой да. безусловно, внутренняя проработка она очень сильно ускорит процесс омоложения то есть сказать что тут раньше это как к вопросу курицы или яйцо да? что раньше косметолог или мысли и то и другое друг другу помогают. Поэтому если у вас есть возможность и посещайте косметолога естественно работайте над собой и вот еще важный момент. Безусловно, тревоги, какие-то неприятные вещи, переживания, страхи, вот такие вот вещи, которые, безусловно, делают на лице, выражение лица делают грустным и каким-то уставшим, изможденным, опускаются уголки рта от того, что человек расстроен. Да? Это все. Для того, чтобы меньше дать этому ход, я за то, чтобы заниматься психологической гигиеной постоянно. То есть не то, что случилась какая-то проблема, и вы к психологу, да? а работайте над собой. Я тоже не утверждаю, что вам нужно просто без конца посещать психолога. Это не всегда нужно, и не всем нужно. Но занимайтесь собой. Вот сейчас очень много всяких разных марафонов, которые про личностный рост, которые помогают развиваться. Я приглашаю вас искренне приглашаю на свой бесплатный марафон, который называется Займись собой. И там про это в том числе. То есть психологическая гигиена как общаться с людьми, как акцентировать, на что акцентировать в внимание для того, чтобы быть психологически здоровым человеком. Вот такой, такой вопрос, и я думаю, что я на него ответила. Вот еще хороший вопрос: пока работала, чувствовала себя бодро, а как ушла с работы, сразу и болячки повылазили, и настроение не всегда ресурсно. Это тоже абсолютно нормально. То есть, пока человек чувствует себя Востребованным, безусловно, у него появляется какой-то внутренний ресурс. Я за то, чтобы выражать себя в каких-то вещах, например, можно не обязательно работать для этого. Можно просто заниматься каким-то своим хобби, встречаться в каких-то группах по интересу. Я не знаю, если вы любите выращивать цветы, то вы можете встречаться с такими же любителями цветов, как и вы. И это тоже будет дополнительной энергетической, возможно, подпиткой для поднятия настроения. Ну вот, как-то так. Не вижу ваши вопросы. Вот вопрос. Так что нужно есть, чтобы выглядеть, как вы? Я о еде обязательно поговорю. Это тоже такой один из важных вопросов. Безусловно. Я считаю, что еда тоже играет огромное значение. Так. Со мной живет моя мама, и она всегда меня обесценивает. И я и так воспитана и воспринимаю это буквально и всегда грущу. Безусловно, это отражается на лице. Как побороть себя? Тоже хороший вопрос. Знаете, я за то, чтобы прекратить бороться с собой. Вот, вот это вот важно. Вот начните с того, что перестаньте с собой бороться. Вот в вашем вопросе, да, уже чувствуется сопротивление всему. Сопротивление маме, сопротивление событиям и сопротивление самой себе. Поработайте над собой, поработайте над отношениями с мамой. Приходите на марафон, замись собой. Вот у меня замись с собой. Ну, у вас в зеркальном отображении. Он бесплатный. И я там говорю об отношениях и с детьми, и с родителями. И. Бывают, безусловно, бывают такие родители, которые ну, так воспитали своих детей, что дети тяжело воспринимают любую критику от родителей ну, и обесценивание. Безусловно, это, конечно же, огорчает. Если вы найдете свой внутренний стержень и просто будете к этому легко относиться, не обращать на это внимания, но. Я понимаю, что это легко сказать. Не обращайте внимания. Я даю специальные упражнения, при помощи которых можно научить переводить акцент на другие вещи. Следующий вопрос. «Как всегда быть в состоянии потока?» Хороший вопрос. Состояние потока я вам расскажу. Ну, я думаю, что многие из вас это знают. Что это такое? Состояние потока – это когда вы всегда чувствуете себя вдохновленным спокойным что вы заняты с тем вот, что вам предназначено у вас все хорошо прекрасно по жизни и так далее смотрите бывают ситуации которые выбивают искалить действительно могут выбить действительно человека всегда в в потоковом состоянии. Может быть, и невозможно находиться, но можно отслеживать вещи, когда вас из этого потока выбивает, и можно найти инструменты, при помощи которых в этот поток входить. То есть, если вы понимаете, что у вас из-под ног уходит земля, важно дать себе до конца это прочувствовать, то есть знаете как не цепляться за хорошее состояние всеми любыми способами, а если вам грустно, погрустите искренне и до конца, если вам больно, проживите эту боль, проговорите ее, если вы скорбите, значит скорбите полностью и до конца опустошите свою вот это вот внутренний Тяжелое вот это вот состояние, позвольте ему прожиться до конца. А потом, когда вы поймете, что вы уже устали грустить и заниматься вот этими вот самоедством, подумайте о том, что вы можете сделать для себя, чтобы опять вернуться в состояние потока. Очень многие люди вот из-за того, что они борются с этими состояниями, опять-таки, это в одном эфире даже не расскажешь, но я надеюсь, что вы поймете, о чем я хочу сказать. Когда ты борешься со своим плохим настроением, плохим состоянием, не даешь себе отдохнуть, не даешь себе погрустить, не даешь себе. Человек хочет плакать. Но его воспитали так: что нельзя показывать никому свои слезы, нельзя показывать, что тебе плохо он, если хочется плакать, думает о том, что он делает что-то плохое, он пытается эти слезы в себе заглушить, он себя насильно пытается как-то развеселить, а это же состояние, оно никуда не уходит, оно просто усугубляется внутри. И это потом отражается в психосоматических заболеваниях. Это не только отражается на лице морщинами, это отражается еще и, может отражаться еще и другими более... Такими серьезными заболеваниями. Не хочу об этом говорить, да, но, но это так, это имеет место быть. Мне почему-то ваши вопросы затормаживаются. Процедуры расскажу, все расскажу. Расскажу. Вот тут, кстати, вот вопрос: все эмоции нужно проживать. Да, эмоции нужно проживать. Невозможно находиться все время в приподнятом настроении, совершенно верно. Так. Всю жизнь опущенный уголки рта с детства только сейчас узнала в 23 года, что у меня неправильный прикус. И это можно исправить. Но настолько мне вдолбили в голову, что ты постоянно грустная, поверила. Но слушайте, отлично. Знаете, я что говорю? Осознание ситуации ведет к ее изменению. Если вы узнали о том, что это навязанное вам представление о себе, так вам не имеет никакого отношения. Тем более вам всего лишь 23 года. Вы можете с этим убеждением поработать. Приходите ко мне на бесплатный марафон вы можете проработать вот эту вот свою внутреннюю установку и изменить прикус. Да, это решаемо сейчас. Такие есть стоматологические всякие вещи, которые в любом возрасте могут исправить абсолютно все, что угодно. Я дожилась до 47 лет. Я уже больше года хожу с брекетами. Я думаю, что мне еще тоже приблизительно столько же ходить с ними. Вот, ну да, это более длительный процесс, чем это могло бы быть там в 14-15 лет. Но опять-таки тогда не было таких технологий. Поэтому вот, как я сказала немножко раньше, можно работать и с тем, и с тем. Можно и с прикусом поработать на физическом уровне, и с убеждениями своими внутренними. Тем более, что они не, ну, не ваши, они навязанные. Это чужие убеждения. С собой займитесь, не живите чужой жизнью. Так, «Какой ежедневный психологический ритуал упражнения необходим, чтобы выглядеть так же круто, как Анна Калантерна?» Психологический... ну, Наверное, это оптимизм. Это не то, чтобы ритуал, а просто, знаете, вот у меня такое стремление к жизни и настрой, если у меня что-то не получается, но мне это обязательно нужно сделать ну, по какой-то причине, да, у меня всегда будет попытка предпоследняя. Я никогда не буду сдаваться. Я никогда не скажу, что, окей, это последняя попытка, я вот делаю и бросаю. Нифига. Если я чего-то хочу, то я буду делать каждый раз предпоследний, пока не получится. Это первое. Второе, у меня тоже такой настрой на жизнь, что оптимистичный, что все можно исправить, все можно починить, добиться можно любых целей, исполнения любых желаний и так далее. Поэтому... А это вот однозначно настрой на жизнь, он отображается на лице. Это безусловно. Физический ритуал есть, я вам про него чуть-чуть расскажу. Следующий вопрос. В 27 лет пережила сильный стресс, смерть матери, как говорится, постарела за одну ночь. Я восстанавливалась года три. Прошло с этого дня уже 10 лет, но все равно остались следы этого. Удалось добиться результата, конечно, но сколько было потрачено сил? Это не вопрос, это просто утверждение. Да, безусловно. И раз есть результат, я могу только. Но вам сказать «большое спасибо за работу над собой». Знаете, я вообще очень уважаю людей, которые работают над собой, которые, если с ними что-то стряслось, думают о том, как исправить это. И даже и на своем лице, и на своем теле, если человек стремится к тому, чтобы улучшить качество своей жизни, от меня низкий поклон. Не обязательно у меня учиться, да. Если вы просто работаете над собой, вы автоматически исполняете свою миссию жизни на Земле. Стать счастливым, стать лучше, чему-то научиться, выучить уроки. Это очень круто. Так. Так, боятся старения. Тут тоже есть вопрос. И из ваших из тех вопросов, которые и в эфире сейчас. И у меня вопрос был уже задан под постом. Что делать, когда появляются первые признаки старения, особенно, когда женщины подступают к предклимаксному вот этому возрасту, да, вступают в климакс? Что делать, как к этому относиться и так далее? Очень некоторые люди, они как-то хватаются за какие-то чудодейственные вещи, начинают над собой экспериментировать, да, делать пластические операции и так далее. С психологической точки зрения, что тут важно? Важно понять, почему вы боитесь старости. Тут причин может быть много. И если вы доберетесь до именно вашей причины, что именно с вами происходит, почему вы боитесь взросления, тогда вы это совершенно по-другому начнете проживать. Тут я за персональную терапию с психологом, потому что это для того, чтобы докопаться до истинных причин, тут довольно много факторов может быть. Это может быть страх смерти как таковой: что вот я еще не пожила, а вот уже климакс, а вот мне уже скоро умирать, и вот как же так? Да, может быть такое. Второе может быть, человек боится потерять привлекательность. Почему он боится потерять привлекательность? Потому что он боится одиночества, да? что, например, его бросят, или что он не найдет спутника жизни. И так далее. То есть, что за этим одиночеством пугает? Что, ну, в общем, у каждого человека может быть какая-то своя причина, почему он боится взросления, старения. И поэтому, если вас пугает, именно пугают изменения в себе физиологические, то есть появление морщин, появление других каких-то симптомов, о которых вы начинаете понимать, что я становлюсь старше. Ну вот, первое это необходимо принять происход... неизбежность происходящего, и второе это опять-таки не знаю, не знаю, что раньше. Возможно, раньше надо сначала поработать с психологом для того, чтобы выяснить, что же вас тревожит, какой страх вами движет на самом деле. То есть вы не старости боитесь как таковой, а последствий какие могут быть последствия за тем, что приходит старость. Вот как-то так. «Мне в 30 сказали, что поздно брекеты, а мечта иметь красивую, здоровую улыбку есть по сей день». Разрешаю. Я брекеты установила в 47 лет на свой день рождения. За день до своего дня рождения. Так, Следующий вопрос. Хороший вопрос. «Какое отношение к алкоголю? Как часто вы его употребляете?» Вы знаете, у меня к алкоголю отношение лояльное. Я ну, спокойно к этому отношусь. Ну, употребляют люди алкоголь и употребляют. Я могу иногда выпить красного сухого вина. Иногда я могу выпить белого сухого вина. Но то, что я это делаю крайне редко, это точно. Но это делаю чаще, чем ем торт. Я вспомнила анекдот про Новый год. Что ты любишь больше, Новый год или секс, да? Конечно, Новый год, потому что он бывает чаще. <с> ну, вот как-то так у меня, примерно так у меня с алкоголем. Так, знаете как, что? Безусловно, конечно же, алкоголь крепкий, особенно крепкий алкоголь, он точно отображается на лице. Но не столько сам алкоголь, сколько последствия от употребления алкоголя. Это же изменения во внутренних органах. Да? Это печень, это желчный и так далее. То есть все вот эти вот вещи они отображаются потом на лице. Не алкоголь как таковой. С окончания школы живу в состоянии паники, что трачу времени на то, Делаю все неправильно, теряю время, в итоге ничего не могу делать, сменила много работ. Приходите ко мне на марафон, а, займись с собой. Он бесплатный. Там, я думаю, что вы найдете много ответов. А что считать признаками старения? А что влияние недоработки в психологическом плане? Знаете, вот тоже классный, очень умный такой вопрос, глубокий и очень философский. Мы же. Ну, опять-таки, это же про убеждение. Вы понимаете, если человек убежден, что он рано или поздно постареет, то он рано или поздно постареет. А если у него есть убеждение, что в 80 лет можно выглядеть прекрасно, быть вечно молодым, то, скорее всего, что он так и будет выглядеть. Вот. Поэтому... Мне сложно ответить на этот вопрос. Это очень философский вопрос. Если вы будете сами себе нравиться в любом возрасте в 60, в 70, в 80, в 90 лет, то это ну, просто не должно иметь никакого значения. Так. «Как на бесплатный марафон попасть?». Зайдите на мою страницу «Анна Калантерная». Я думаю, что мы потом в комментариях как-то это все. Напишем. И можно перейти по ссылке в профиле на мой сайт и там попасть на марафон. Так, так, так, так, да, или мне в директ. Я прошла уже два эфира, займись с собой, в этот момент болела ковидом. Задала себе вопрос, какой урок сейчас учу, и получила ответ. У меня на больничном появилось время заняться собой. Круто. Так. вот тоже классный вопрос. Как вы считаете, поздняя беременность и роды молодит или все же нервы не до старит? Классный вопрос. Я родила второго ребенка почти в 40 летом за пару месяцев. Я, безусловно, чувствую разницу. Беременность ранее в 18 лет и беременность в 40 лет совершенно точно на физическом уровне дает о себе знать. Но так природой задумано, что женский организм получает дополнительные ресурсы от беременности. Конечно же, недосып, конечно же... Там какая-то нервотрепка, оно, безусловно, тоже имеет влияние, но в большей степени, мне кажется, поздняя беременность, она очень благотворно влияет на женский организм. Ну вот так. Не то, чтобы молодит прямо, но то, что дает дополнительные силы, дополнительные ресурсы, это природа задумана. У меня есть установка, что я буду жить до 105 лет. Аминь. Так, хорошо. Дальше отвечаю на ваши вопросы. Следующий хороший вопрос. «Как полюбить спорт? Он полезен как антиэйдж, но просто терпеть его не могу». Классный вопрос! Я прямо за этот вопрос даже готова вам что-нибудь подарить. Например, блокнот от нашей студии. Хороший вопрос. «Я спорт не люблю». Мне спортом заниматься было всегда тяжело и неприятно. Я никогда не испытывала никакого счастья или радости от спорта. Я знаю, что спортом заниматься в качестве антиэйдж прямо острая необходимость есть для тонуса мышц, для хорошего эмоционального состояния. И что я могу сказать? Я в итоге я пришла к тому, что я сейчас занимаюсь три раза в неделю, у меня две тренировки в день. Вот но это действительно был долгий путь для меня самой, потому что я против насилия над собой, я за то, чтобы заниматься только тем, что ты хочешь. Что ты не хочешь, не делать. И мне решить это уравнение для самой себя, это было очень, знаете, сложно найти этот консенсус. Я ненавижу спорт, я вытерпеть не могу, да, и тут же я понимаю, что хорошо бы им заниматься, потому что чем человек старше становится, тем больше у него мышцы атрофируются. Ну, это физиология, это физика, никуда от этого не денешься. Там мышечная ткань начинает замещаться жировой, и там любые диеты, похудения, это все перестает иметь смысл, потому что, ну, просто мышцы теряют тонус. Значит Какую я даю тут рекомендацию? Это можете даже вот в качестве упражнения себе сейчас вот прямо принять. Значит, вспомните, чем вы любили заниматься в детстве. Возможно, вы любили кататься на велосипеде, возможно, вы любили кататься на роликах, возможно, вы любили плавать. Возможно, вы любили. Не знаю лазить по деревьям бегать играть в казаки разбойники и так далее и, исходя из своих вот этих вот внутренних ощущений ищите тот вид я не говорю сейчас про спорт я говорю сейчас про движение и начните с маленьких маленьких маленьких шагов навстречу себе начните заниматься тем что вам приятно это могут быть танцы какие-то совсем легкие Пусть это будет три минуты под песню вашу любимую, чем это будет полтора час часовая тренировка. Да? Начните с маленьких, масипусеньких малюсеньких шагов для себя. Я точно знала, что мне очень нравится плавать, мне нравится ощущение себя в бассейне. Началось это с того, что я просто начала приходить в бассейн и просто мокнуть <связать> в нем. Вот, потом, да, и пришло время, наверное, рассказать <связать> про моего тренера, про тренера. Потом я пошла на групповые занятия акваэробикой, но мне было очень неудобно, не подходило мне время. И я тогда взяла персональные тренировки по акваэробике. Очень важно найти свою группу или своего тренера или свой клуб. Можно заниматься и у себя дома и так далее. Ну вот мне, я считаю, повезло. Я встретила, как говорится, своего тренера. У нас с ней прекрасное взаимоотношение. И я вот вам тут сейчас и расскажу очень такой хороший анекдот. Он немножко пошлый, но он такой веселый. Женился 70-летний миллионер на 18-летней девушке. Первая брачная ночь. И, значит, пытается он там совершить свои супружеские обязанности, но у него ничего не получается. Она на него смотрит и говорит: слушай, может, я тебе руками помогу? И говорит, ну, помоги. В общем, она помогает ему, помогает руками, проходит. 20 минут, полчаса, в общем, ничего не получается. Она говорит: слушай, не могу больше, у меня руки болят. Он так на нее смотрит и говорит: Что ж ты с такими-то слабенькими руками замуж-то вышла? Вот. Ну, в общем, и как, значит, я смеюсь, у меня руки -то тоже слабое место. И когда мы пришли, начали заниматься с моим тренером, у нас. На каждой тренировке я рассказывала какой-то анекдот в тему физического развития своего собственного, потому что на меня сложно, ну, без слез не взглянешь, такая я спортсменка была. Но я уже больше года занимаюсь с ней индивидуально тренировками. Сначала это была там одна тренировка, потом это было две тренировки в неделю, потом это появились три тренировки в неделю, потом присоединилась еще одна тренировка к основной потом знаете вот про что я хочу сказать вот что, что я на что хочу сделать акцент Будьте честными с собой и как только у вас начинается что-то получаться хорошо вот тогда чуть-чуть можно добавить планочку спросите себя а что я еще хочу для себя сделать. Я потом вспомнила, что я... мне очень нравится смотреть, как плавают именно профессиональные пловцы. Думаю, а поставлю-ка я технику себе именно по плаванию. И вот два раза в неделю я занимаюсь акваэробикой, и один раз в неделю я беру уроки именно плавания вот для того, чтобы технику поставить, потому что ну, мой сын меня вставляет <сёк> в плавание только так, которому 8 лет. Вот, Поэтому я про честность. Найдите то, что вам доставляет удовольствие, и окунайтесь в это. Начинайте с малого. Что-то я так много вам рассказываю, я еще столько хотела. Давайте про еду, да, про мое отношение к еде, потому что это тоже важный вопрос, который тоже влияет на нашу жизнь. Я отношусь к еде спокойно. У меня есть марафон, который называется «Матрица стройности», и на этом Марафоне я декларирую то, что можно есть абсолютно любые продукты и при этом худеть. Можно пить пиво, можно употреблять пиццу, можно кушать тортики и при этом худеть. Это совершенно однозначно, то есть это проверено уже больше десяти лет идет эта программа. Все начинается с этого места и так далее. И это проверено всеми участниками, которые проходили у меня программу. Не зависит от того, что человек есть, похудеть можно. Но если мы говорим о здоровье, если мы говорим о своем именно самочувствии и возрастных каких-то влияниях, я все-таки, опять-таки, я за честность с собой. Если вы внимательно будете прислушиваться к своему организму, вы точно будете знать, что организм просит. И если вам хочется булочку, это говорит о том, что организм просит пшеницу, грубо говоря. То есть, если отбросить все этапы того, как эта булочка готовила, он не булочку просит у вас, а он просит у вас пшеницу как источник тех элементов, которые вам необходимы. Ну так сварите себе пшеничную кашу. Опять-таки, зато же я мясоед, да? то есть есть такое распространенное мнение, что вегетарианцы лучше выглядят дольше живут. Ну пардон нет. я люблю мясо, я кровожадная, хотя в моей жизни был опыт вегетарианства из побуждений идейных. Да? Но я отказалась от этого. я даже была сыроедом где-то в течение полугода. Не зашло мне это питание, потому что я хищник в глубине своей души. Но я точно могу сказать, что пищевой мусор я не употребляю. Сахар я не ем. Я могу, опять-таки, как с алкоголем и с Новым Годом. Сахар тоже я могу там кусочек. Тортика съесть на. Вот я на свой день рождения, это было 27 июля, я кусочек тортика съела небольшой. Мне было интересно. Сахар я заменила на мед, например. Я много ем овощей. Я употребляю хорошие продукты качественные, но я за простую еду за то, чтобы было минимум термической обработки. Я не ем чипсы, я не ем всякие сухарики, я не ем мороженое, я не ем конфеты, я не ем всякие батончики и так далее. То есть я считаю, что вообще это ну, такое совершенно направленное отравление людей вот этими продуктами. И те, кто, конечно, это употребляет, это безответственное отношение к себе. Вот, хотите чипсов, но возьмите картофель, поджарьте его, посолите, насыпьте, специи, и вот вам будут чипсы. Но это же будет хотя бы натуральный продукт, без химии. Ну, вот как-то так. Поэтому отношение у меня к еде. С одной стороны, человеческий организм может употребить и переварить абсолютно все, что угодно, а с другой стороны, будьте внимательны к себе. То есть один раз можно это съесть там, раз в, полугод, в полгода, но если это делать постоянно, то оно отобразится на внешнем виде все равно. Так, что еще? И про уход. Да, вы хотите знать про косметику, какой я пользуюсь. И я посещаю косметолога, я вам уже говорю, у меня есть секреты. Сейчас, сейчас, сейчас вам расскажу. Первый секрет это то, что я, ну, секрет. Это я считаю, что уважающая себе женщина, если она хочет, безусловно, если она хочет выглядеть хорошо, то этому нужно уделять внимание. С 30 лет я еженедельно посещаю косметолога. Когда я не могла себе позволить прямо такого косметолога из хорошего салона, я ходила к косметологу, который принимает на дому, который делает увлажняющие маски, крема. ну То есть там выбирала ту ценовую категорию, какую могла. И, но я это делала регулярно, я это делала еженедельно. Я уверена, что это дало, безусловно, свой результат. Я, наверное, тоже лет с 18, я каждый день пользовалась кремами для лица. И тут тоже я хочу сказать огромное спасибо своей маме, которая вот еще одна установка была. Она мне говорила о том, что ты, когда наносишь крем на лицо, обязательно наноси крем на шею, потому что шея, если отличается от лица, то она выдает возраст сильнее, чем лицо. И я тогда... Я вот вам вот сейчас зуб просто даю. Каждый день... Во-первых, я умываюсь всегда. Я всегда смываю макияж. Как бы я там себя не чувствовала, я никогда не лягу с накрашенными там, глазами, с макияжем. Я всегда умоюсь. И каждый день, утром и вечером, когда я наношу крем, начиная с 18 лет, то есть это уже 30 лет, да, я делаю такой легкий массаж лица вместе с шеей. Я тоже уверена, что это дает свой результат. Разглаживание лица по как же это, массажным линиям. Вот так. Значит, когда я наношу крем, я его сначала вот наношу вот так по всему лицу участками, и потом я делаю вот такие вот разглаживающие движения, и обязательно я делаю вот такое вот движение, вот так вот шея по этой линии, вот так вот вверх, и вот так. И вот так на протяжении 30 лет каждый день, два раза в день. Я уверена, что это тоже дает определенный эффект. Я хорошо отношусь к фейс-билдингу, я хорошо отношусь к тейпированию. Я сейчас пришла к тому, чтобы поэкспериментировать с тейпированием на лице, потому что появляется у меня и здесь залом, и там носогубки уже начинают себя проявлять, и, и вот, вот здесь уже так уже брови опускаются, то есть уже я вижу, что надо бы заняться этим всерьез, вот и Хорошо к этому отношусь, я вижу результат и вам рекомендую тоже этим заняться. Так, пожалуй, это, наверное, из секретов секретов, да, очень, очень сильно в кавычках. Каждый день умываться, каждый день два раза в день делать буквально на одну минуту вот эти вот упражнения, каждый день пользоваться кремом. Он не обязательно должен быть Каким-то сверхъестественно дорогим. Но выберите крем, который вам подойдет. Ну и косметолог раз в неделю. Про уколы красоты меня спрашивали. Я хорошо отношусь к современным уколам красоты. Мезотерапия как еще эти уколы называются? Биоревитализация, по-моему, да. То есть, когда делаются уколы в участке кожи, и кожа при этом становится плотнее, эластичнее, осветляется. Я, честно, не сильно вдаюсь в подробности, что делает со мной мой косметолог. Я, она говорит: какие Вот что мы будем сегодня делать? Я говорю: Леся, я могу рассказать Вам про психологию все. А что делать со мной, чтобы я хорошо выглядела, это вы сами должны придумать. Вот, поэтому я полностью у меня, я доверяю профессионалу. Вот она сама подбирает мне уходовую косметику, там кремы, там какие говорит, я вам сегодня там нанесу такую ампулку, вот вы прямо вот увидите у вас кожа аж засияет. Стою после процедуры точно кожа сияет, я прекрасно выгляжу, я очень довольна и с хорошим настроением иду себе дальше. Результат вижу, вот как-то так. Так, что вам еще? На какой вопрос вам еще ответить? Давайте задавайте. Гормональная гимнастика и лимфодренажный танец. Лимфодренажный танец, да, хороший, хорошая очень вещь. А вот насчет гормональной гимнастики я даже не знаю, что это такое. Погуглю. Так, так, так. Папа плохо думает, негативно. Настроение настроение плохое, действует на меня. Как мне быть? Приходите на марафон «Займись с собой». Бесплатный. Разделите себя и родителей. Это их жизнь, если двумя словами. да, Их жизнь, это их жизнь. Я понимаю, что вы переживаете за своих близких людей. Это эмпатия, это, от этого никуда не денешься. Но разрешите им проживать их эмоции и помогайте себе приобрести другие эмоции свои. А, вот еще знаете, что про спорт я хотела сказать вам. Что я спорт просто ввела в рутину себе, в свою жизнь, как почистить зубы. И еще знаете, вот еще люди бывают, начинают заниматься спортом для того, чтобы получить какой-то результат, для того, чтобы похудеть для того, чтобы накачать попу, грубо говоря. И когда проходит месяц, они почему-то не видят результат, они расстраиваются и бросают это. Но если вы вводите в свой спорт просто в свой образ жизни как таковой, просто потому что... Ну, вот Как зубы чистить каждый день. Не для того, чтобы вот зубы побелели, я вышла замуж от этого, а просто потому, что это ежедневная рутина. Вот если вы так будете относиться к спорту, то, безусловно, результат появится, он не заставит себя ждать. Для того, чтобы увидеть серьезные изменения в своем теле, знаете, к сожалению, необходимо ждать довольно... Понятно, что это зависит и от интенсивности тренировок, и от того, как вы будете настроены. Но за месяц, если не произойдет изменения, расстраиваться не нужно. Смотря как вы к этому относитесь. Я же говорю, что я очень бережно к себе отношусь, к своему состоянию. Поэтому я против любого насилия. Поэтому спорт я начала с очень лайтовых вещей. Но я сразу это ввела в свой образ жизни. Как знаете, ну вот просто вот он, он есть, потому что он не может не есть, как говорится. Так, какие еще от вас вопросы? А если я хочу шоколад, разрешаю! Ешьте шоколад! смотря, сколько вы его съедите. Если вы съедите плитку, то задайте себе вопрос «Зачем я это делаю?». Приходите на марафон «Матрица стройности». У меня первых три эфира бесплатные, и вы на этих трех эфирах вы тоже сможете найти очень много ответов на эти вопросы. Можно шоколад. Ешьте, если он вам необходим. Плохого в этом ничего нет. Но задайте себе вопрос, сколько мне нужно этого шоколада для того, чтобы получить от него все то, что я хочу от него получить. Так. По группе крови, вот, кстати, мнение про группу крови, что есть. У меня вторая положительная группа крови, я без мяса жить не хочу. Не то, чтобы не могу, безусловно могу, наверное. Но не хочу. Грустно мне жить без мяса. Так... Вот такое утверждение: что сахар нельзя медом заменять. Если есть проблема с ожирением, то мед будет ее провоцировать. Я не про ожирение сейчас, мы не про похудение, да, я просто говорю про образ жизни. Про питьевой режим. Я пью по жажде. Я замеряла, мне было интересно, сколько я пью воды. Я при... ну, бывает, литр я воды выпиваю. Чаще это полтора-два литра. Как-то так. Я не слежу за тем, чтобы обязательно выпивать 2 литра воды в день. Бывает, что рекомендуют и 3 литра выпивать, и 4, и даже 6. Ну, в общем, это, знаете, как-то из области того, что можно себе навредить. Вот, поэтому как-то. Кофе. Кофе пью. У меня были попытки отказаться от кофе. Я не нашла аргументов для того, чтобы прямо вот что кофе такой вредный вредный и что от него обязательно надо отказаться. Возможно, если я встречу такие материалы, которые меня убедят, что кофе это очень вредно, может быть, я и брошу выпить. Но я пью, я не злоупотребляю кофе, я выпиваю одну максимум две чашечки маленькие эспрессо кофе в день. Вот. И кофе у меня там до 10 часов утра. Ну, вот как-то так. То есть, я, знаете, я никакую еду не демонизирую. То есть, все хорошо в меру. Так, какой крем для лица? Вот, верите, вот клянусь. Я не помню, что написано. А, нет, вру. Я вам соврала. Он называется... Кьянти. Вот. У меня сейчас косметика, которая называется Кьянти. Кьянти есть такой сорт винограда, есть популярное вино. И вот сейчас у меня косметика, которая называется Кьянти. Я не знаю, чья. Я же говорю, что мне уходовую косметику подбирает косметолог. Я полностью ей доверяю. Косметика классная, прикольная. То есть, вот я прямо чувствую, очень, она мне подходит. «Принимаете ли вы БАДы?» Я не принимаю БАДы, но я Пью время от времени поливитамины. Я люблю, знаете, люблю развлекаться, и поэтому я люблю шипучие витамины с апельсиновым вкусом. Вот так. Я не знаю, помогает ли это. но мне не мешает, настроение поднимает. Так. Полиенко, слушаете?» Нет, не заходит мне Полиенко, не слушаю ее лучше сделать из спорта удовольствие. Совершенно с вами согласна. Вот, если вы хотите достичь каких-то результатов, спортивных достижений, безусловно. Спорт сам по себе он способствует выработке эндорфинов. Однозначно поднимается после него настроение. Это физиологический процесс, когда вы занимаетесь спортом, происходит выработка эндорфинов, настроение поднимается. Даже если вам было тяжело во время самого занятия, потом весь день вы чувствуете такое приподнятое настроение. И организм уже потом со временем просит этого спорта. Поэтому вот я за то, чтобы, знаете, вот не бороться с собой, не ходить в зал для того, чтобы себя побороть, а ходить в зал для того, чтобы получить удовольствие. Вот это ну, совершенно другие вещи. Я благодарю вас. Большое спасибо за теплые слова. Я благодарю вас за то, что были со мной на этом эфире. Спасибо вам большое. Работаю для вас. Приходите на мой бесплатный марафон. И до скорых встреч. Всем пока.